Ку, ку посетители психушки Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Огромное спасибо за то, что вы здесь. С вашей помощью и поддержкой мы можем преуспеть в нашей миссии сделать психическое здоровье и психологию более доступными для всех. Итак, спасибо вам. Теперь давайте продолжим. Многим из вас понравилось наше предыдущее видео о привычках, которые могут повредить вашему мозгу. Поэтому мы сделали это видео в качестве продолжения. Есть ли у вас вредная привычка, которую вы хотите изменить? Иногда привычки могут подкрасться незаметно. То, что началось как минутный промах, теперь стало частью вашего устоявшегося распорядка дня. От вредных привычек труднее отказаться, потому что они прочно закрепились в вашем мозгу. Неврологи обнаружили, что для того, чтобы привычка закрепилась, она проходит через психологическую схему, состоящую из трех частей и называемую петлей привычки. Первый шаг – это триггер, который побуждает ваш мозг к выполнению поведения. Следующий шаг – само поведение. И третий шаг – это вознаграждение, которое побуждает вас повторять это поведение в будущем. К счастью, привычки можно изменить. Поэтому вот несколько способов избавиться от вредных привычек и сделать лучший выбор. Первое – определите структуру привычки. Знаете ли вы, что является вашей вредной привычкой? Если да, то это хорошо. Если нет, то посмотрите наше видео, упомянутое во вступлении. Первый шаг в изменении вредной привычки – правильно ее определить. Возможно, у вас есть вредная привычка грызть ногти или есть слишком много нездоровой пищи. Даже если эти вещи являются механизмом самопомощи, вызванным эмоциями, теперь это может быть вашей бессознательной привычкой. Некоторые проблемные модели поведения могут настолько укорениться, что вы перестанете воспринимать их как привычку, и это нормально. У вас есть возможность изменить эти привычки. Попробуйте потянуться за бутылкой воды или горстью кренделей вместо сладкой или жирной пищи. Или красть ногти, когда у вас возникает желание их погрызть. Это поможет вам отвлечься, а также почувствовать себя лучше, сделав что-то приятное для себя. Второе. Найдите триггеры. Теперь, когда вы знаете, над чем хотите работать, выясните, что провоцирует появление этой вредной привычки. Это обычная реакция на ваши эмоции, окружающую обстановку или конкретную ситуацию. Обычно триггеры попадают в одну из этих пяти категорий. Место, время, эмоциональное состояние, другие люди и дальнейшие действия. При каких обстоятельствах вы обычно занимаетесь своей вредной привычкой? Если у вас есть привычка включать телевизор во время занятий, и это стало отвлекать вас, измените место занятий или уберите телевизор из комнаты. Если вам кажется, что ваш спусковой крючок – это эмоции, потратьте секунду на то, чтобы оценить, что вы чувствуете в этот момент. Обратитесь к человеку, которому вы доверяете, и он поможет вам справиться с эмоциями, которые вы испытываете, или постарайтесь отстраниться от обстановки, которая вызывает эти эмоции. Когда вы сможете определить свои триггеры, это поможет вам не перейти на привычный автопилот. Номер три. Устраните вознаграждение. Третий шаг в развитии привычки – это вознаграждение, связанное с ней. Привычки могут развиваться, когда хорошие или приятные события вызывают в мозге центры вознаграждения, высвобождая дофамин. Именно поэтому от вредных привычек так трудно избавиться. Вы можете управлять центром вознаграждения, наказывая привычку и вознаграждая себя каждый раз, когда вы не делаете этого. Если вы относитесь к тем, кто ест сладкое, когда испытывает стресс, вы можете заменить употребление сладких продуктов прогулкой на свежем воздухе, чтобы эффективнее справиться со стрессом. Когда вы вернетесь домой, побалуйте себя полезным фруктовым коктейлем. Это способ вознаградить себя за отказ от сладкого, и в целом это более здоровый выбор для вас. Номер четыре. Делайте маленькие шаги. Отказ от вредной привычки не происходит в одночасье. Это требует терпения и последовательности. Помните, что нужно делать маленькие шаги, разбивать привычку на небольшие выполнимые действия. Например, если у вас есть привычка сидеть на диване во время ужина, возможно, выработайте привычку убирать со стола в столовой, чтобы есть там. Вам не только будет приятно, что вы убрались и что-то сделали, но и будет легче достичь своей цели – сесть за обеденный стол. Когда вы сделаете эти небольшие позитивные изменения в поведении, это будет поддерживать вас мотивацию и вдохновлять на дальнейшие попытки. Номер пять. Измените окружение. Психологи считают, что ваше окружение играет важную роль в процессе формирования привычек, поскольку оно дает вам подсказки о том, как вы должны себя вести. Поэтому, если вам трудно избавиться от вредной привычки, попробуйте изменить окружающую среду. По мнению Чарльза Духига, автора книги «Сила привычки. Лучшее время для изменения вредной привычки – это отпуск. Отпуск вырывает вас из привычной среды, меняет ваш распорядок дня и устраняет устоявшиеся сигналы окружающей среды. В следующий раз, когда вы будете в отпуске, воспользуйтесь этим временем, чтобы попытаться заменить свою вредную привычку. И номер 6. Найдите замену. Знаете ли вы, что технически вы не избавляетесь от вредной привычки? На самом деле вы заменяете ее. Чтобы избавиться от вредной привычки, вам обычно приходится разрабатывать лучшую альтернативу, которую можно выбрать вместо этой вредной привычки. Например, если вы знаете, что определенные социальные ситуации вызывают у вас стресс и впоследствии приводят к тому, что вы выпиваете слишком много, сходите куда-нибудь с другом, который сможет держать вас в узде, или пейте моктейли. Составьте список и визуализируйте новое поведение, которым вы хотите заняться. Если вы чувствуете, что вам это необходимо, воспользуйтесь подсказкой или обратитесь за помощью к другу. Создание плана поможет вам выявить вредную привычку и быстрее отреагировать, когда желание подкрадется к вам. Заменить вредные привычки лучшими не так-то просто. Это процесс, который требует времени. Не забывайте быть добрым и сострадательным к себе на протяжении всего процесса и действуйте по плану. Как вы думаете, какие-нибудь из этих советов помогут вам изменить свои вредные привычки? Какие у вас есть вредные привычки? Расскажите нам об этом ниже. И, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. И не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика для получения новых видео от канала Немиркин. Супер спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.